Здравствуйте дорогие друзья, на связи Ростислав Франскевич и сегодня я хочу показать вам вывод средств из компании WebTransfer со счета WebTransfer DebitCard через P2P биржу. Для этого переходим на P2P, нажимаем фильтры, выбираем что мы хотим отдать? в трансфер дебет-карт я хочу отдать. И получаю. Получить я хочу свои средства на пейер. Далее поиск. Так, и сейчас мы посмотрим, что нас будет устраивать. Ну, в частности, я вижу 400 USD на пейер. Предлагают 460 долларов. Хорошая заявка. Посмотрим еще, что у нас есть. Снова подобная заявка. В общем, нас устраивает. Итак, заявка 400 долларов дебет счета. Я отдаю и получу 460 долларов на пейер. Обменять. Заявка P2P. Вы хотите подать заявку на P2P обмен средств, подтверждая, вы соглашаетесь с правилами обмена. Аккаунт может быть заблокирован, если вы не осуществите перевод средств, в на установленные сроки. Три раза без серьезной причины откажетесь от сделки. Загрузили некорректный документ. Ну или отправили платеж платежственным назначением платежа. Да, значит, я хочу получить средства. Payer 460.763.43.37. 43 37 это мой аккаунт Payera. Все правильно. Подтверждаю корректность. И подтверждаю. Введите код подтверждения номер 55 из таблицы. Есть такая 55-й код. подтвердить операция произведена проверьте статус заявки в разделе мои заявки сейчас мы перейдем мои заявки вот как мы видим вот такая у нас заявочка мы отдаем 400 получаем 460 теперь ждем подтверждения контрагента и я включу это видео когда Подтверждение произойдет и покажу дальнейшее действие. Сейчас на PR у меня, чтобы мы видели, 118,95 долларов. Посмотрим, когда здесь сумма будет уже другая. И я продолжу это видео. Итак, продолжим. Таким же образом, я принял еще одну заявку на 400 долларов получить на PR 460. И через несколько часов появились такие вкладочки «Подтвердить получение». Это значит, что деньги мне должны уже поступить на мой пейер-кошелек. И вот на моей почте появились письма. Я получил письма от пейера «Payment Receipt». То есть я получил денежку. Это мы видим на почте. Вот. 600 и 460 соответственно эм, вспомним у меня было в аккаунте порядка 119 долларов сейчас заходим на мой аккаунт payer и мы видим 1168 долларов все деньги э, пришли мне на кошелек соответственно я сейчас должен подтвердить получение вот мы видим, здесь у меня уже осталось подтвердить получение средств. Я вчера просто не успел зайти это сделать. Сегодня 5 часов осталось. То есть в течение суток эта операция должна быть проведена в любом случае. И вот эта заявочка у меня еще 18 часов есть. Ну, Денежки поступают в течение нескольких часов. Максимум до суток, как я сказал. Итак, подтверждаю получение. Подтвердить получение. Я получил денежные средства. Подтвердить. Операция проведена. Мне уже нравится веб-трансфер. Итак, то же самое. Подтверждаем получение второй заявочки. Подтвердить получение. Я получил денежные средства. Подтвердить. Операция проведена. Мне уже нравится веб-трансфер. Все три заявки, которые я провел, завершены. Проверим списание средств с моего кошелька. Итак, было у меня 2085.38, осталось 1085.38. Соответственно, у меня списали 1000 веб-трансфер дебет-карт, а получил я на аккаунт Payer 1168 долларов. Таким образом, дорогие друзья, я показал вам вывод средств из компании трансфер со счета WebTransfer Debit через P2P-биржу. Компания платит замечательно. Все работает. Приглашаю в мою команду. Расскажу, покажу, научу, помогу. Будем зарабатывать вместе. На этом я закончу свое видео. С вами на связи был Ростислав Франскевич, желаю вам всего самого наилучшего, пока-пока.